Критский сон окутывал дубравы, В мирной дреме сладкая роса. Загудели царские сапавы, Крики горного небеса, Крики горного небеса. Стрелы цели достигают метка, метка, с легкой жертвой падая к ногам, и неволены, сокола черная метка разбивает птичам, разбивает птичам, и неволя. Сокол черная меткой распевает птичига, расбивает в дичигам, как послушны кони и собаки. Загоняя братьев и сестер. Сколь добычи и ненужная дечи, Просто падает в костер. Просто падает в костер. Сколь добычи и ненужная дечи. Просто падает в костер, просто падает в костер. А когда стрелки домой вернутся, Пепелище вместо теремов страшно в гневе. Слезы отдаются На проклятие всех врагов На проклятие всех врагов Так случалось в царствах, государствах Что стояли по краям земли Для собак Жли, чужие огнезда, рас свои не берегали, рас свои не берегали для собой, Жли, чужие огонезда, рас свои не берегали, рассвои не берегали.